Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале ENOD Постригун. В прошлом видео мы с вами сделали обзор на замечательный триммер ND Slimline Pro D7 И я обещал, что сделаю сравнение с триммером ND Slimline Pro Li D8 Вот у нас два этих триммера лежат, они очень похожи Так сразу и не скажешь в чем отличие, но давайте посмотрим Итак, D7 выпускается только в черном цвете на сегодня Возможно там будут дальше какие-то варианты Но сейчас он только в черном цвете D8 выпускается в таком вот хромовом цвете И в точно таком же черном цвете он тоже производится Но пока в нашем магазине таких не было Привезем Дальше Отличия Первое внешнее отличие это кнопка На кнопке D8 у нас есть индикатор заряда Сейчас он не горит, но если воткнуть туда шнур зарядки, он загорится зеленым цветом. Здесь никакого индикатора заряда нет, потому что индикатор заряда у данного триммера размещен на зарядной подставке. Здесь у нас внутри фактически ничего нет, только аккумулятор, выключатель и мотор. А здесь же у нас стоит аккумулятор, выключатель, между ними стоит микросхема для контроля заряда аккумулятора, ну и здесь мотор. Ножи у этих триммеров абсолютно одинаковые, абсолютно один артикулярный номер, это ножи шириной около 32 мм, с возможностью регулировки длины среза, вернее, настройки длины среза, да, можно выставить ее в ноль, но не советую, будем резать клиента. Ножи не быстросъемные, они на винтах, и в том и в другом случае, ну, чистка немножко бывает затруднена, но как правило для триммера это не проблема, волоски мелкие, не сами вылетают легко. Дальше. Этот триммер имеет литийонный аккумулятор, этот триммер имеет никель металлгидридный аккумулятор. Поэтому этот триммер чуть тяжелее. 139 грамм против 116 граммов. На 20 грамм благодаря этому он немножко приятнее лежит в руке. Легкость это не всегда хорошо. Вот этот более тяжелый. Он как-то приятнее ложится в руку. Кроме того, из-за различных размеров аккумуляторов, Здесь аккумулятор потолще и покороче. Здесь обычный пальчиковый аккумулятор. Этот триммер он немножко короче. За счет этого он тоже как-то приятнее лежит в руке. То есть в целом эргономика мне больше нравится именно у D7. Хотя это более простая модель, но в руке она лежит приятнее. Удобнее здесь кнопка за счет а, таких вот насечек трех штучек. Они очень рельефные, они хорошо выступают из э, плоскости. То есть палец здесь не проскальзывает. Здесь никаких насечек нет. Здесь просто такая выемка в профиле поэтому если пальцы там в воде или в масле да то немножко может проскользить кнопка но тем не менее не критично дальше если посмотреть на эту часть корпуса то у d8 есть возможность заряжаться от провода напрямую здесь только выведены контакты то есть заряжаться можно только от зарядной станции от док станции кроме того тример d8 может работать от провода это конечно плюс но тример d7 работает два с половиной часа от одного заряда аккумулятора это чуть поменьше 2 часа но это тоже очень много то есть разрядить его за смену надо постараться кроме того у обоих этих аккумуляторов у нас а, фактически отсутствует Эффект памяти, здесь он отсутствует полностью, здесь он очень небольшой, поэтому можно спокойно в любой момент, 5 минут поработали, поставили на зарядку. Еще пять минут поработали, поставили на зарядку. То есть, опять же, разрядить его в ноль за смену нереально. Только если вы несколько дней подряд забывали его заряжать. Ну, и то, большой вопрос, успеете ли вы его за три дня разрядить в ноль, даже при большом потоке клиентов, если использовать его именно как конточную машинку. То есть, кантовать, там сделать какие-то узоры что еще рассказать, моторы мотор и там и там само собой роторный, мощность у них разная, поскольку разные аккумуляторы у них разное напряжение то есть изначально взяли моторы под разное напряжение, то есть это просто тупо разные моторы и у них разная мощность, у этого мощность меньше 1 ватт у этого около полутора ватт но чисто вот по ощущениям здесь вот я сдавливаю чуть посильнее и ножи останавливаются практически здесь как бы я не старался я не могу остановить нож просто со всех сил давлю он чуть-чуть замедляется и все остановить невозможно то есть по ощущениям здесь мощность на самом ноже существенно выше чем здесь хотя потребляемая мощность здесь меньше в полтора раза один ватт против полутора ватт но Здесь как-то, ну, лучше он работает, мощнее. То есть, КПД у двигателя, видимо, все-таки выше. Сам двигатель здесь несколько крупнее по размерам, чем здесь. Что еще рассказать? Да, в общем-то, больше и нечего. Итак, к плюсам этого триммера D8 можно отнести то, что он может работать от провода. Возможно, когда-то это вам и понадобится, хотя я лично сомневаюсь что еще к плюсам отнести Литионный аккумулятор менее требовательный, то есть его можно каждый день не полностью разряжать и ставить на зарядку к плюсам данного триммера можно отнести более удачную эргономику он гораздо приятнее лежит в руке хотя очень похожие они по форме и по размерам вот эти вот 20 грамм на которые он тяжелее они приятно у нас ощущаются в руке как-то увереннее движением Кроме того, по ощущениям, этот триммер немного мощнее. Не в разы, конечно же, но чуть-чуть мощнее. И, пожалуй, по плюсам и все. Из минусов здесь никель-металл-гидридный аккумулятор, который можно каждый день не до полного разряда доводить и ставить на зарядку. Но раз в два месяца производитель рекомендует разряжать машинку в ноль. Для этого смазываем тщательно нож, включаем и оставляем пока нож полностью не остановится и после этого заряжать полностью раз в два месяца можно чуть чаще можно чуть позже но периодически такую процедуру надо проводить итак такие вот практически одинаковые тримеры разница в цене довольно ощутима поэтому в принципе вот это очень интересный вариант d7 он существенно ниже при этом таких прямо фатальных минусов у него нет. Поэтому советую присмотреться. Суперский вариант для дома. Очень хороший вариант для работы. На это, пожалуй, все. Будут вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Либо в нашей группе ВКонтакте. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на наш YouTube канал Енот Постригун. Заходите в наш магазин Енот Постригун. На сегодня все. Пока-пока.